Всем привет! Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта Алина Загидова, вместе со своей семьей пролетела в Бижес. Торжественная встреча состоялась накануне вечером в аэропорту. Спортсменку участвовали воспитанницы школы фигурного катания, первый тренер Наталья Антипина, заместитель Министерства спорта Сергей Артамонов. В церемонии присоединились и пассажиры, которые в этот день, в этот момент находились в здании аэропорта. После поздравления Алина пообщалась с журналистами, в частности, рассказала, что... День рождения отпраздновал в кругу семьи Доминиканской республики. 18 мая Алине исполнилось 16 лет. Удалось хорошо отдохнуть, в том числе посмотреть чемпионат мира по хоккею, поболеть за сборную России. Рассказал и о новом друге, щенке породы Акита Ину по Масару. Недавно собаку, о которой мечтала спортсменка, подарил премьер-министр Японии Синзо Абе. По словам Алина Загитова с Масару гуляют несколько раз в день. «Я сегодня с ней погуляла в первые половины дня. Потом уже не успел. Когда приеду, уделю ей максимум внимания. Мы подружились. Масара очень игривая. Не забываю и про своих шиншил и кошку. Всем уделяю внимание», – рассказала Алина. По словам олимпийской чемпионки, к тренировкам приступит 4 июня. Будет готовить новую программу, призрак оперы короткая программа уже готова произвольно еще нет сейчас моя главная мечта просто спокойно тренироваться чтобы зрители почувствовали мою новую программу она очень интересная сами все увидите пока не буду раскрывать секретов отметила фигуристка бежевский алина загидова пробудет всего один день сегодня в программе встреча с главой удмуртии и мастер-класс для воспитанниц школы фигурного катания вечером спортсменка улетит в москву подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока пока You better realize, better realize